Добрый день! Значит, что а сегодня для вас плановое видео распаковка... ВАЛБЕРИС! Эта идея пришла ко мне, когда я в очередной раз заказала всякого хлама и увидела сколько же я всего покупала на ВАЛБЕРИС за последний примерно год. Одним словом дофига! Сначала записала типичную распаковку, но потом я приняла решение показать свою новую партию шмота по-другому. Я решила устроить примерку вещей на блондинке и брюнетике, ведь ни для кого не секрет, что вещи также смотрятся по-разному на человеке, в зависимости не только от телосложения, но и от цвета волос. Белого-рыжего цветных париков у меня не было, поэтому сегодня у нас принимают участие две модели. Итак, первый лот, удлиненная рубашка в клетку, я взяла 44 размер, цвет клетки черный, матовый, 100% хлопок, цена 1454 рубля. Итак, первая модель с русыми волосами, Реджина. Что я могу сказать про эту рубашку, легкая, тонкая, приятная рубашка для повседневки пойдет. Модель брюнетка Арина. Лот номер 2, бежевая толстовка Love Republic, состав Эластан Полиэстер, цена ее была 1580 рублей. Прикольная, но мне в не периодически жарковато. Видимо ткань плохо пропускает воздух А так я бы поставила 4 из 5 Лут номер 3. Спортивные брюки с принтом, хлопок 95%, неплохой рейтинг подкупил, цена 992 рубля. По мне так обычный бюджетный джаггер, на повседневку для спорта также сойдет, принт без косяков, посмотрим как будет держаться. Лут номер 4. Футболка светло-фиолетовая с принтом, 100% хлопок, цена 661 рубль. Но по мне футболка больше оверсайз, рукава длиннее, чем обычная, ткань хорошая, принт хороший. Лут номер пять. Черная футболка с принтом аля аниме, стопроцентный хлопок, 487 рублей. В жизни принц смотрится даже ярче, и это неплохо. В остальном все хорошо. номер 6. Вязанный топ желтого цвета, хлопок и пан 50 на 50, цена 506 рублей. Несмотря на так себе рейтинг 4,6, в принципе, топ сойдет. Летом тоже можно носить, не тонко весь в дырочку. Лут номер 7. Топ черных-белых цветочек 95%, хлопок 414 рублей. Облегающий топ за эту сумму хорош. Лот номер 8. Точно такой же топ, как и предыдущий, только темно-синего цвета. Кстати, можно эту рубашку клетчатую расстегнуть Поверх этой майки надеть И будет топчик И лот номер 9 Крабик для волос, черный, цена 165 рублей Раз, два, и идешь покорять эту жизнь Если интересна данная тема, покажи это лайком, комментом и подпиской Пока!